Нам есть чем гордиться, подсенье воинственных башен крепилось веками между нами Святое Родство, В разводах кровавых витает история наша, зывая к потомкам могучим своим естеством. Нам есть чем гордиться, и здесь неуместны прекрасы. В далеких преданиях я слышу рассказ старика. О том, как дзурзуки рассеяли воинство краса, Что в яростной битве разбил самого Спартака. Нам есть чем гордиться. В музее Матена Дарана На выцветшей коже начертан восторженный текст. Как славно живут непокорные нахчиматьяне, Писал на скрыжали монах Харинаци Мавсес. Нам есть чем гордиться. На этих знакомых предгорьях Сражались, как барсы, дружины отважных Алан. Безумство в бою поражалось свирепых монголов. Отсюда к степям от беды уходил Тамерлан. Нам есть чем гордиться. Один перед царственной мощью, Читая аяты о павших шахидах и сур, Он смертью своей доказал, Что чеченцы не ропщут, Кавказский имам Ушурма из Алдов, Шейх Мансур. Нам есть чем гордиться, Не нам ли, склонившись Панура От ложных наветов стоять багровее лицом, Не мы ли потомки бесстрашного льва Байзангура, Что в сечине равной прошел сквозь геуров кольцо? Нам есть чем гордиться, В людском океане безликом, Нам незачем спорох. спорах, Растрачивать время зазря, клинками лихими в составе дивизии дикой Рубились чеченцы, засакли свои и царя. Нам есть чем гордиться, не нужно нам праздной бравады, Пусть жалкие трусы за славой чужой поспешат. Дождем пулеметным встречал у ворот Сталинграда Несметные орды совсем молодой ханпаша. Нам есть чем гордиться Мы любим неравные битвы Идем, как на праздник туда В весулятном беду Как огненный ветер над Эльбой взлетал Висаитов, сметая фашистов На самом переднем ряду Нам есть чем гордиться В обители власти силы Почетным вставанием встречали Дай мох косынов Громите нацистов, герои Чечни и России Чтоб русский язык Зазвучал на Крещатике вновь нам есть чем гордиться. Сегодня на наших знаменах немеркнущий облик Ахмата Хаджи. Он словно отец, называя нас всех поименно, Всевышнего молит за нашу победу и жизнь. Нам есть чем гордиться. И здесь не нужны междометия, Любовь, как и боль, Среди нас не живет на показ от оттисков славы, до колото-рванных отметен на сердце чеченца начертан священный наказ. Чечня в огне истерзанный Кавказ Наш президент страны к судьбе Чечни примкнувший Сахмат хаджи народ от горя спас С каждого ислам пресветлый учит Свою страну любить и защищать как из уст Верховного могу Не стоял к беде спиной, в его роду лишь лучшие мужи, Шейхаль-Мансур и бой с Харис биное, Их бесстрашный сын Ахмад Хаджи, Волк на земле орел в высоком небе. Вас в матери вложили добрый нрав, С достоинством вы приняли свой ожебий, Чтобы доказать... В каждом вас родного брата Всевышнего молю вас сохранить Вы с честью бьетесь войны, Аллаха Чтоб на земле отцов нам мирно жить И пусть восторжествует справедливо Гласит героя незабвенный путь. За вами неизменной правды сила.